Пятнашка, лови мышку. Ты что такая стеснительная? О, стесни. О, поймала пятнашка. Мышку. Пятнашка. Ты будешь мышку ловить? Зайка. О, оп, оп. Вот так. Поймала. Поймала мышку. Ух ты, господи, что пушка упустила. Упустила.